Всем добрый день! Сегодня у нас небольшое видео о CB радиостанциях, а именно о функции каналов памяти на некоторых из них. Я покажу вам как занести каналы в ячейки памяти на таких радиостанциях как Optima Polo, Vector VT-27 Smart Turbo, Megajet 650 и Megajet 500. Итак начнем мы пожалуй с радиостанции Megajet 650. Включаем радиостанцию. Первое, на первое нам необходимо выбрать интересующий нас канал. Давайте запишем 15 канал сетки D. Выбираем канал, переключаем модуляцию. Для того чтобы записать канал в ячейку памяти, кстати, у 654 ячейки памяти нам необходимо нажать функциональную клавишу и удерживать одну из клавиш с ячейками памяти. Вот, допустим, М1 записалась. Теперь давайте запишем 21 канал. Это городской канал города Тюмени. Выбрали 21 канал. Поменяли модуляцию. Опять нажимаем F. Записываем во вторую ячейку. Записали. Как переключать? Опять функциональное и кратковременное нажатие. Что мы видим? У нас здесь не сохраняется модуляция. Также если мы в многосеточном режиме, сетка также не сохраняется у этой радиостанции. Следующая у нас радиостанция это Мегаджет 500. Включаем радиостанцию. Здесь у нас также... 4 ячейки памяти же, как и в 650 для начала нам необходимо выбрать интересующий наш канал мы будем записывать и 15 и 21 для начала давайте запишем 15 выбираем его выбираем модуляцию у 500 550 и 555 заносить немного посложнее после того как мы выбрали канал нажимаем клавишу f вызова каналов памяти пока м моргает нам необходимо успеть нажать на клавишу с ячейкой памяти у нас это будет первая ячейка далее выбираем 21 канал и fm модуляцию это городской канал Повторяем все те же действия. Сначала нажимаем F, потом память и выбираем ячейку, допустим, вторую. Как переключаться между ячейками? Нажимаем вызов из памяти и выбираем ячейку. Как мы видим, у этой радиостанции модуляция переключается. Также, если вы будете сохранять в разных сетках, то сетки тоже сохраняются. Следующая радиостанция у нас из линейки компании OptiM. Это Optima Pola версии 2.5. Для начала включаем радиостанцию. Optima Pola также имеет 4 ячейки памяти. Сначала нам необходимо выбрать канал, который мы будем записывать. Также OptiM Apollo умеет записывать мощность, сетку и частотный сдвиг. Выбираем интересующий нас 15 канал. Не забываем про модуляцию. Для того, чтобы записать канал в ячейку памяти, мы кратковременно нажимаем клавишу F и удерживаем клавишу с выбранной ячейкой памяти до появления сигнала. Появляется индикация M1, значит канал записался. Точно так же записываем 21. Опять нажимаем клавишу F и вторую ячейку памяти. Как переключаться между ячейками? Для этого нам необходимо кратковременно нажать F и выбранную ячейку. Так, следующая радиостанция, в которой мы будем сохранять каналы ячейки памяти, это Vector VT27 Smart Turbo. Несмотря на столь маленький размер, радиостанция сохраняет до 10 каналов память, частотный диапазон и вид модуляции. Первоначально выбираем интересующий нас канал. У нас это 15 И переключаем модуляцию. 15 АМ, мощность повышена. Теперь нам необходимо перейти в профессиональный режим. Для этого мы... Зажимаем AMFM и на тангенте клавишу вверх. Здесь мы можем выбрать ячейку памяти. Запишем в первую. Нам необходимо будет удержать. Появилась точка. У нас, значит, мы записали. Выбираем 21 канал наш городской и модуляцию fm проделываем то же самое зажимаем amfm и клавишу вверх выбираем вторую ячейку далее удерживаем появляется точка канал записался Теперь у радиостанции есть несколько режимов работы. Это стандартный и профессиональный. В профессиональном у нас ячейки памяти. Для того, чтобы перейти в профессиональный режим и работать с ячейками памяти, мы удерживаем клавишу AMFM. Мы перешли в этот режим, где мы можем работать у нас с двумя записанными ячейками. То есть вторая ячейка это у нас 21 канал. И первая ячейка это у нас 15 канал. Модуляция, как мы видим, сохранилась. Мощность также сохранилась.